Добрый день, друзья! Итак, по поводу петли глиссона, какие могут быть осложнения, какие опасности в этом существуют? Я просто читаю комментарии, и есть люди, которые говорят, смотрите, это опасно, погуглите, ну, такой совет века, погуглите, как будто люди не знают, что делать. Так вот, есть три категории людей. Люди, которые что-то делают, они находят что-то хорошее для себя, пользуются этим. И если получают хорошие результаты, делятся этими хорошими результатами с другими, потому что люди любят помогать друг другу делиться чем-то хорошим. Есть люди, которые, видя, что что-то появилось интересное, начинают не сразу делать это, начинают собирать информацию. Они могут долго собирать информацию, так и не приступив к делу, потому что очень осторожно. По причине того, что есть третья категория людей, которые говорят, смотрите, это опасно. Третья категория, они ищут информацию так, вводят название того, чего хотят найти, и пишут негативные отзывы. А поскольку интернет это э, копилка всех мнений, любых, то на любую тему можно найти негативные отзывы. Вот они-то как раз и пишут, погуглите, там опасно. Вот, э, потому что, повторяю, это... Опять же, люди, которые хотят тоже чем-то помогать другим, поскольку делать сами ничего не хотят и не пытаются, то они думают, что это и есть помощь. Вот. Ну а для нас нужно разбираться в, в том, что мы делаем. Например, петля глиссона, чем она может быть опасна? Что она делает? Она вытягивает шею чуть-чуть, по чуть-чуть. Конечно, если пользоваться так, как, ну вот так вот, если пользоваться, вот так, то тогда она может быть опасна. Но так ведь пользоваться не обязательно. Это люди, которые уже дошли, прошли какие-то пути, и поэтому они так думают, что так правильно пользоваться. На самом деле правильно пользоваться петлей глиссона, это вытягиваешь шею на какое-то время. Не на много, на чуть-чуть. Позвонки, которые растягиваются чуть-чуть. Самая большая проблема, когда между позвонками влага уходит, жидкость уходит. Мы э, научились делать так, чтобы она уходила, поэтому мы все мучаемся. Во-первых, мы пьем, придумали себе э, хорошие хорошие напитки и пьем вместо воды эти напитки. Все животные на земле пьют воду, только человек улучшил себе жизнь, ну и поэтому у него эти проблемы э, возникают. Вот вода уходит между позвонков, там есть еще грибковые инфекции, паразитарные инвазии. В общем. Эти все вещи на нас начинают действовать. Когда недостаток воды, организм закисливается, там все это появляется. И вода уходит. И тогда кость начинает давить на другую кость. Ну, вернее, выдавливать э, пульпозное ядро слабеет. Кость нач, э, начинает давить. И от какого-то движения появляется, выдувает то, что мы называем грыжи. Потому что там есть такой мешочек. С водой, опять же, с жидкостью, ну не с водой, а с жидкостью, <связь> межпозвоночной. И когда на него давят, то он как, как пузырь, знаете, надавить на него вот так, хоп, булька вышла. Это есть грыжа шморля, которая сегодня беспокоит многих. И как показала практика на петле глиссона, она часто уходит, да не часто, почти всегда уходит, если делать постепенно, постепенно чуть растягивать позвоночник. В принципе, если вы будете лежать на кровати, только надо дольше лежать на кровати, она тоже уйдет. Но она уйдет один раз, второй раз, на третий раз станет такой, что уходить не захочет, и вам предложат операцию. Но операции можно избежать, если, повторяю, некоторые ортопеды это используют эту методику. Чаще ее используют на курортах. Но на курорт, к сожалению, мы едем зачастую тогда, когда уже операция сделана. Поэтому лучше это делать до того, как э, проблема станет вот такой серьезной. Повторяю, что делает... Э, Петля глиссона вытягивает позвоночник на очень мало, не сильно, мы не, не вешаем за голову, поднимаем чуть-чуть и подтягиваем, подтягиваем до тех пор, пока человек сидит на стуле и позвоночник вытягивается. И в этом положении какое-то время человек сидит, и в это время мы, конечно, даем попить воды, это чуть-чуть наполняется водой. Как это выражается на нашем здоровье? Через месяц, через два человек вырастает на 1 на два сантиметра. Почему? Это растягивается и заполняется водой. Это делается постепенно, это не делается за один раз. Поэтому опасности здесь нет никакой, абсолютно, даже для людей больных, но ну, если, конечно, обострение, то мы не, и не делаем с человеком, но ничего, но если у него ремиссия и он хочет избавиться от этого, то вполне возможно избавиться от грыжи, от боли, от остеохондроза от очень многих проблем, связанных с позвоночником, при помощи такой очень простой вещи. Поэтому я вам рекомендую разобраться не с негативными отзывами, которые пишут о петле глиссона, а прийти и попробовать. И в любом возрасте это возможно. Поэтому пробуйте и дальше по результатам смотрите. Если вы сделаете первые 2-3 раза, вы будете сразу чувствовать результат. Ну, Бывает через два-три раза, бывает через три-пять раз. Но вы очень быстро почувствуете этот результат и будете иметь свой опыт, а не опыт тех, кто пугает нас в интернете, считая, что нам этим помогает. И как вы себя чувствуете после процедуры с петлей глисона? Я чувствую себя лучше. Была я совсем прям как вот кисель. Но боялась садиться, думаю, что будет. После первой сразу, как только одели и потянули, мне уже приятно стало. А когда все сделали, мне стало всему организму легче. Я стала получше себя чувствовать.